У каждого дома должны быть свои преимущества. Например, вытянуться во весь рост там, где раньше можно было протянуть лишь веревку для белья. Возможность наслаждаться теплом комнаты, а не только теплом друг друга. Или сидеть всей семьей там, где раньше и ноге было холодно стоять. А чтобы и ваш дом был полон преимуществ, вам пора подумать о теплоизоляционном материале с преимуществами. Например, о теплоизоляции «Лоджик Пир» от компании ТехноНиколь. Это теплоизоляционный материал нового поколения. Выпускающий его завод Logic Peer обладает самой современной в России и Европе производственной линией. Благодаря этому у Logic Peer есть четыре основных преимущества, которыми вы можете оснастить свой дом. Долговечность. Спустя 33 года плиты продолжают полностью соответствовать заявленным характеристикам. Скорость монтажа. Не требует установки отдельного слоя пароизоляции. Плиты пир имеют небольшой вес, поэтому с ними удобно работать в тесных помещениях. Экономия пространства. Высокая теплоизолирующая способность позволяет при монтаже увеличить пространство помещения. Безопасность для здоровья. Материал не подвержен воздействию насекомых и грызунов. Исключает возникновение плесени, грибков и клещей. Не выделяет вредных веществ даже при температурах выше 100 градусов. Выбирая теплоизоляцию Logic Pir от компании TechnoNicol, вы можете быть уверены. Ваш дом будет полон преимуществ, которые сделают жизнь вашей семьи лучше. ТехноНиколь. Знание, опыт, мастерство.